Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина И сегодня у нас с вами видео, как получить новый значок момента на закате У меня не было причины в сообществе, пожалуйста посмотрите, чтобы потом не было лишних вопросов и претензий, так скажем Ну подписывайтесь на канал и мы начинаем Итак, заходим в профиль, код друга на экране, добавляйтесь. И мы заходим на «Редактировать». У меня все зависло. Как всегда. А, вот. А, значки. вниз спускаемся. И вот «Моменты на закате». «Приобретите на события моменты на закате». Загад не бывает богат. Но и скажу, что там будет на этом событии. Но я вам его вот показываю, значок реально красивый, мне понравилось, правда. Я хочу его получить, потому что у меня скоро будет 25 значков, но ну, вместе с этим. А так я до сих пор не могу получить, это звезда моды, потому что мне, видимо, не суждено модной быть звездой. Ну и давайте уже поговорим о том, что там будет на этом событии. Итак, это событие появится либо... В... Во вторник следующий, либо в следующую пятницу. Поскольку сегодня уже пятница, мне кажется, либо во вторник, либо в пятницу, на следующей неделе. Что там будет? Вы У вас появится новая локация, вы на нее за... зайдете. У вас там будет бот. Вы к нему подходите. Он пишет, что вам надо сделать. Или как тут, что вообще играть, что делать. Вы выполняете задание. Зарабатываете жетоны. Либо же вы просто копите на это значок. Как вот с этим событием. Там затерянный лук. Оказалось, что там надо копить. прям заработать, работать. Тут либо за задание вам... Будут давать эти жетоны Как с э, Помните вот это событие С Надей Фокс там где прям Лайки, блогеры Вот это вот все Там за задания зарабатывали жетоны Тут я не знаю как что будет Но я думаю что будет Конкретно так потому что Ну что еще можно такого придумать Прям чтобы сверхъестественного, так скажем Чтобы я не смогла догадаться Даже но хотя разработчики креативные люди, не соглашусь с вами, ну или как там, короче, не важно, вы просто заходите на локацию, копите на значок, зарабатываете жетоны и все. На этом, собственно, это и все. И Так, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока. И, кстати, новое видео, за которое вы голосовали в сообществе, выйдет завтра. Всем удачи и пока-пока.